всем привет на моем канале сегодня я буду готовить футбольный мяч кому интересно оставайтесь со мной для приготовления мне понадобится вот такая поликарбонатная форма ее диаметр 15 сантиметров заказываю на сайте AliExpress, но можно купить и в кондитерских магазинах она довольно крупная так вот прямо в две ладошки футбольный мяч я возьму шоколадную глазурь, растоплю ее в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд. Постоянно перемешиваю, иначе она сгорит. Растопила, теперь можно заливать полусферы. Здесь у меня глазури примерно 400 грамм. Аккуратно распределяю. По всему периметру немножко выходя за края потом это все уберется вот так вот там еще постоять немножко сейчас видно что глазурь еще такая глянцевая то есть она растопленная вот когда начнет принимать матовый цвет, то есть она уже остывает и, в принципе, схватывается. Теперь лишнюю глазурь сливаю. Аккуратно убираю с краев шоколад, пока он еще не застыл. Тут сейчас какое-то время. Вот так вот при комнатной температуре на столе на кухне. Я возьму доску, кусочек пергамента. Мне необходимо сделать то, на чем будет шар стоять и держаться, поэтому я взяла кольцо-резак и в серединку заливаю глазурь. Буквально 0,5 см. Несколько раз похлопаю и отправляю в холодильник. Вот у меня уже глазурь стала матового цвета, поэтому я отправляю в холодильник минут на 10. Прошло 10 минут, буду заливать второй раз. Внутри шоколадного шара у меня будет начинка зефирная, зефир из клубники. Для этого мне понадобится уже 260 грамм вареного пюре клубники. Для этого я брала 300 грамм клубники размороженные, блендерила, добавляла 150 грамм сахара и уваривала на огне. Подробный рецепт будет в ссылочке под описанием. Дальше мне понадобится два белка средних яиц, 160 грамм кипяченой воды холодной, 12 грамм агар-агара и 350 грамм сахара. В сахар добавляю агар-агар воду и отставляю в сторону в держу миксера отправляю два белка добавляю пюре теперь буду взбивать это все на высоких оборотах миксера у меня миксер китфорд ссылочку на его обзор оставлю под видео в описании в принципе неплохой для домашнего использования у меня с ним были некоторые проблемы, довольно дешевый вариант, но об этом я все рассказывала в видео. До сих пор работает уже второй год, а все можно сделать ручным миксером, просто также убавляется количество ингредиентов в два раза. Прошло 10 минут, сейчас пока будет увариваться сироп, пока он закипит, туда-сюда пройдет еще минут 10, поэтому за это время одновременно у меня будет вариться сироп на огне и взбиваться. Моя белковая масса. Сироп необходимо периодически помешивать, иначе агар-агара сядет на дни и он не отдаст всю свою силу преобразной массе. ягодной. Сироп закипел, поднялась такая большая белая пена. И вот сейчас жду примерно 5 минут. Постоянно активно помешиваю. Сироп стал более-менее прозрачным и вот смотрите как ориентироваться. То есть он стекает и тянется. И вот такая сосулька застыла. Сироп готов, выключаю. И теперь тонкой струйкой буду вводить в ягодную смесь. Зефир готов, убираю в сторону, буквально на пару минут. Достаю донышко из холодильника. Достаю полусферы из формы. Здесь видно, что практически везде отошло, кроме вот этого вот места. Аккуратненько. Вот так пальчиками беру снизу и вытягиваю из формы. Оп! Прямо электризовалась. Ой, обалдеть! Очень красивая получилось. Достаю вторую. Со второй произошла некая проблемка. Пошла трещина, поэтому я замазала еще глазури изнутри. И вот здесь видно, ну, я ее задекорирую. Вот такой получился полумяч. Трещина пошла не с того нести. Вот так что не знаю, от чего это зависит, можно было переделывать, но я переделать уже не буду. Так как у меня зефирная масса уже готова, сейчас буду заполнять полусферы зефиром. Мне необходимо одну из полусфер установить сюда на мою основу. Для этого я нагрела противень, расплавляю немножко донышко и ставлю. И дальше таким же образом подплавляю вот эти части и соединяю две полусферы. Ну и как всегда при сборке у меня возникла проблемка, я не так соединила половинки, то есть у меня рисунок не совпадал. В общем-то у меня виден шов, сейчас я это все сглажу с помощью инструментов и придам более гладкую текстуру, чтобы не было вот этого перепада. Шар я отправила в морозилку, а в шоколадную смесь я добавила золотого сухого кондурина. Проведу небольшой эксперимент и посмотрю, что получится, как оно ляжет на торт. Ну видно, такое золотинка присутствует. У меня здесь всего 40 грамм шоколада и 20 грамм кукол масла. Достала торт из морозилки и начинаю вилюрить. Это был первый раз, поэтому отправляю в морозиловку и потом покрою еще вторым слоем. Вот такая красота получилась. Я покрывала в три этапа и сейчас добавлю мастичных снежинок и в принципе больше ничего не буду лишнего. Вот такой получился в итоге футбольный мяч для девчонки. Кира, с днем рождения тебя. Желаем тебе всего самого лучшего. И будь здорова. Всем пока-пока.